Добрый вечер, уважаемые друзья. Спасибо за аплодисменты. Ну, я думаю, вы не против, если начну с анекдотов. Итак, представьте себе, грабитель забегает в банк, в маске с пистолетом. Лежать не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя. Бросился на него, сорвал с него маску. Тут тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик и говорит, моя теща, но она сейчас дома. <реклама> Спасибо. Два друга отпраздновали Новый год. На следующий день повторили. Третье, четвертое число. Все плавно перешло в Рождество. Не за горами старый Новый год они продолжили. Где-то на 18 день пьянки. Пьянки. Один другому говорит, ну же схватить. Второй, давай сделаем так. Я сейчас, зажму монетку в руке. А даешь как в руке не пел. Не а, не судьба. Развернись. кто повернулся, он там колдовал что-то. Пошел, этот поворачивается. Здесь! Yes. думай, Вася, думай! Сельский клуб, лекция, тема животноводства. Лектор заканчивает читать, прошу, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Женщина одна. Мужная. я. Пожалуйста. Спасибо. Вот вы только что сказали Что бык в состоянии осеменять корову До семи раз в сутки Я правильно поняла? Абсолютно верно Повторите вот это для наших мужчин И Ну, Женщины в знак солидарности поддержали Тамара, молодец! Мужик какой-то Пожалуйста Спасибо. Только один вопрос: а бы в состоянии осеменять семь сутки одну корову или семь разных коров? Семь разных. Повторить для женщин. Я тут ездил отдыхать за город В Турцию Жил в пятизвездочном отеле Но не как пятизвездочный в Анапе Тут туалет был прямо в номере А там на улице Причем на другой Ну вышел, осмотрелся Познакомился с Люсей из Тюмени. Обширная такая женщина. Договорились вечером взлететь вместе на воздушном шаре в голубую даль. Ну а потом пошел перекусить. Что время терять? Захожу в турецкую столовую. Подходит ко мне турецкий официант и говорит турецким голосом «Все включено» что в переводе на русский означает «жри, сколько влезет». Я ему говорю, я тебя за язык не тяну. Ты меня не знаешь. Еще в детстве, когда я был в пионерском лагере, от меня избавились уже через неделю. Это был единственный в истории случай, когда повара не доедали. Ну что, включено-то, включено. Я погрузил на поднос небольшой курган из турецкого корма, а сверху прилепил арбуз. Еще новый. На подносе присутствовали мясо, рыба, каша, котлеты, репчатый лук в мундирах, сосиски, колбаса. Чеснок восемь головок Ну и, конечно, оливье Поднос, правда, лопнул в шести местах Но до стола я дотянул Я ел, как личинка караеда Вылезали глаза, оттягивались уши Сердце стреляло в печень Лопался пупок Но со мной был мой друг Его зовут Мизим Уже после двадцатой таблетки желудок заработал, как китайская таможня. Через пять минут все было кончено. Арбуз ушел с кожурой. Я не знаю, но почему-то стало плохо. Турку, который все это видел... Теперь единственное, чего я хотел после того, как все съел, добавки. На новом металлическом подносе опять возник курган. Аппетита почему-то не было, но пришедший в себя турок напомнил, все включено. И он опять появился. Креветками я отбил билет на самолет туда и обратно. А бараньи ребра отбили билеты от Геленджика там Магадана. Съел все. Было трудно дышать. Турецкому воздуху было некуда входить в мой организм. В легких были котлеты. Шо-га-га! Я их видел еще неделю, когда зевал перед зеркалом желудок кричал сос, печень стала икать, почки от еды спрятались за позвоночник. Бараньих ребер в груди было больше моих. Стараясь освободить в своем организме место для новых кормов, я пытался прыгать. Но из всего туловища подпрыгнул только край живота. Я хотел домой, я хотел на пляж. Я хотел в номер, я хотел куда угодно, лишь бы сбежать из этого продуктового кошмара. Но пришедший в себя немецкий турист ляпнул. Все включено. Я грузил под нос и плакал. Я не хотел есть. Я не хотел даже думать проесть, есть. Ну а от бесплатной еды уходить глупо. Я решил взять только десерт. Нагрузился конфетами, морожеными, пирожными, яблоками, финиками, киви, ну и, конечно, оливье. Четыре метра до своего стола я шел 22 минуты. Глаза вылезали из орбит, потому что вся кожа с лица ушла на живот. Я продолжил трапезу. От очередной порции оливье Пуговицу и шорт вырвала с мясом И эта шальная пуговица попала в попугая Который до этого не считался говорящим Очередной поход кормушки я проделал на коленях Я надеялся, что все включено, уже отключили Но все по-прежнему было включено Соорудив очередной курганчик, я пополз к выходу. Ел я, сидя на коврике, как узбек. Коленями помогал щекам пережевывать пищу. Мизин вводил в организм через нос. Коньяк я заливал в глаза и втирал в живот. Пить не нельзя, у меня язва. Аплодировало все побережье Особенно, когда я пропихивал в уши финики Все побережье во главе с мэром Анталии Скандировало Все включено Очередной поход за компотами оливье помню плохо На блок памяти сильно давили котлеты Поэтому я не могу рассказать Ну а так, мне кажется, отдых удался Жалко только, что воздушный шар так и не смог взлететь со мной и Люси из Тюмени. Спасибо огромное, дорогие друзья. Спасибо. Я вас люблю. Спасибо. Игорь Моменко.